Всем привет, с вами Макс Рикс, сегодня я расскажу как же качать Оли на кубке, потому что вы говорили, реально это сложно, смотрите, Оли значит нас 700, Пеппер у нас побольше, Брикс у нас тоже побольше, да, он самый сложный бравлер, как и так заметьте персонаж, в общем, если у вас есть сила, покупайте силы, и также заходите на этот дуб, нажимаете сюда, кусочек дуба, да, нажимаете, нажимаете дуб, вот, нажал. Кстати, суночки можно открыть. Собирайте эти вот жетончики, так, предметы. Приметы нам сейчас не нужны. И пойдем сейчас покажу, как же тащить. Кстати, да, один звук, а вот он. Так, значит, давайте включим где-то... 8 часов. не давайте три часа. Три часа и откроем суночок. Да, перед началом ролика, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я вас научу, как же за играть. Если вы хотите еще больше видео на канал 321 и смотрим у вас выпадет пеппер ну еще 63 монеты ну что ж пошлите в соло почему в соло потому что э там больше трофеев парный бой конечно можно но тяжелее в общем сейчас одиночную а потом что-то узнаем так, первый раз мы должны управлять, то есть не уходить от крыс. Уходим от крыс, блин, блин, тут еще кучу, куча. Один крыса хочет за мной поймать. Блин, уходим, уходим. Значит, смотрите, когда уходим, значит, там. Да. Там золотое, кстати, копьем ну, Тут туда пойти тоже. Так, собираемся, как и случая, а то будут столько противников. В общем, вы знаете, что тут ускорялка есть, поэтому мы должны вот так делать, да и всегда попадать если вы снайпер то отлично если вы не снайпер то сожалею вам будет очень сложно выиграть за пепер так смотрим смотрим видим видим хобаном так так ясно все потом бам делаем и также нужно кое-что вам еще показать так иди поже блин заяц реально силен грубая так, блин, не лагает, ну в общем, это все из -за лагов зубы у нас лагает, сейчас я вам покажу, что покажу, какие предметы нужно брать и потом уже пойдем еще раз раскатку в общем, Оль не должна вступать в бой, а я вступил в бой, моя ошибка вот такие бывают ошибочки у начинающих, конечно, 79 ну ладно, я же ее не качаю, так что, вот так вот, нажимаю, значит, предметы так, вот видим э, Отброс бомба и кассечная, да? Кассетная бомба. В общем, тут можно, конечно, изменить его расположение. Так это на автомате тоже прикольно очень. к это что? Это у нас клоуны. Используйте смалик-смех, чтобы увидеть врагов рядом. Смалик-смех. Ага. В общем, не надо вам такое или надо. Но это для скорости, для скрытия. Тут то, тоже, кстати, если у вас есть такие, то возьмите. На 5 секунд. Ну, у нас есть копьё, это отлично лук. Как-то не попадаю. Вот бомбочками нужны и копье нужно. Вот и все пока что. Давайте еще раз. И мы не будем попадать в бой. Потому что это главная ошибка начинающих. Они попадают в бой и из-за того, что они профессионалы, поэтому проигрывают. Я уже играю уже один месяц в зубу. Ну, там, конечно, 4 месяца. Один видеоролик удалил. Я, а YouTube мне не ухожу восстанавливать. Говорит, сначала давай-ка... Бомба. Сначала давай-ка поключи партнерскую программу, а вот тогда можно. А то так без этого никак. Понятно все Вообще, вам нужно держаться где-то на трава, да? Как вы знаете. Кто не знает, то подсказочка. Вот трава. Гом, съел. все, Вы будете кушать, кушать, кушать. В общем, пока что здесь вы видите брюкса или кого-то еще, сваливаете вот таким способом. Вам, бам, бам. Вот уже кого-то видел. Вам, можно, кстати, еще есть и портить всем праздник. Так, тут я вижу копьем. Так, забираем копье и уходим. Угу. Холодно делаем. Потом хоп, хоп, хоп. Ну, в общем, вот так вот. Также ускоряемся. А то сейчас нас догонит. Это вот огончик. В общем, мы бессмертны, у нас тут есть трава, мы можем убежать от огня, все топчик. В общем, он не для атаки, в вот одном подсказочка. ну я уже говорил. В общем, собираем здесь, крафтимся, собираем предметики. Ну нет, так нет. Блин, а он реально силен, так что отступаем, гаммедим, и отступаем, и отступаем. Эээ, и, и отступаем, отступаем, отступаем, отстань, я снимаю ролик, отступаем. <г IL> вот как нужно говорить еще им. Гам едим, все, вырубил вот как нужно. Предостают а вы вот такие гам, уходите в траву, едите в траву, и все. В общем, первая атака прошла успешно. Мы аптечку экономим, потому что у нас есть гам. О, давайте, давай, кушай гам, гам, гам. Пока не подкрепимся. Аптека нужна нам в конце боя. Почему? Потому что там в конце боя у нас не будет травычки, А как будем кушать? Давай, кушай. Что? Ну, ты можешь есть? Не можешь? Ну, ладно. Пойдем, значит, там трава. Я знаю. Тут куча травы, так что вам плюс Оли. Точнее... Да, Оли. Точно? Оли. Да, Оли. В общем, говорят, что будут новые карты, новое обновление, новые карты без этих этих Вот. Травы, трава, без этих трав. Блин, ну достал, чувак. Все-все-все, уходим, друзья. Уходим вот так вот. Уходим вот так вот, смотрим, смотрим, забоим. Потом хоп-хоп, делаем хоп-хоп, уходим, уходим. Ждем его атаку, ждем его атаку. Потом прикрытие, потом удар, потом по постараемся, как там. Уворот, поворот. Блин, блин, блин, блин. блин. Так, юзам аптеку. Подождите, карта, карта. Юзуем, все уже картам. Смотрите уже топ 4 Вот как нужно ворачиваться. На льду вам нужно идти. Я рекомендую вам тщательно идти на льду. Когда лед, ль ль ль ль ль ль тогда плюсиком происходит. Да, вот так вот. Хо нам, тайди крол, кролик. Так. А уже 2 на 2, 2 стоим уже. Да блин достал, достал кролик. Ты что Ладно, хом, вот видите траву, траву, траву. Блин, даже не съел, даже не съел траву. М -м -м. Так. Тихо, тихо. Трава, трава, трава. Ну, в общем, я как-то уже не мастер стал, да? Тихо, тихо, тихо, копьем. Не, ну реально победить. Если будете э, время тянуть, то он э, как-то в панике будет. И вы сможете его удалить. В общем, Спасибо за просмотр, подписывайтесь, с вами был Макс Риск. мы снимаем зумбу, э, зумбу, зумбу, зумбу, зумбу, капец, сколько видеороликов, давайте-ка смотрите. Ну, также плейлистики смотрите, ссылочка на канал в описании, Браво Старс, нам куча-куча, всего всем удачи, всем пока.